Да, вы правильно говорите. Я люблю. А -а -а. Ты чего за Ай, блядь. Киян, сука. Кияна, блядь. Тачки стоят. Поехали. Всем привет, дорогие друзья! Вот что и происходит на нашей планете. Конечно, никто не думал, что планета наша будет так вести себя. И не только планета, а НЛО, который целенаправленно это вытворяет... Мы видим сами, мы сами виноваты, что довели нашу планету до такого, что уже ничего не изменить. Но так ли на самом деле нельзя изменить? Нет, я никого не пугаю, вы можете не смотреть, а просто-напросто сказать свое мнение в комментариях, которые вы, наверное, любители. Но суть в том, что все это происходит не специально. И самый... Древний, самый опасный вулкан проснулся. И все это уже знают. Что будет, если он взорвется? Конечно, вы понимаете о том, что произойдет. Но пока что это все стабилизирует ситуацию Земля. Но посмотрите кадры, которые НЛО целенаправленно вытворяет эти необычные можно сказать, коварные действия. НЛО будут самые необычные вулканы, которые вы даже не знали. Теперь понятно, почему все это происходит у нас на глазах. Но почему происходит, мы должны это задумываться постоянно. Конечно, власти не могут уследить за всеми, что происходит. Но теперь подумайте о том, что происходит. Конечно, мы понимаем о том, что происходит, но никак это не берет в голову. Почему именно объект НЛО влияет на нашу планету? И зачем они целеустремленно делают с нашей планеты, можно сказать, микроволновку? Помимо всей необычных таких действий, мы замечаем, как НЛО целенаправленно бьют по самым больным местам планеты Земля. Это вулканы. Они самые опасные и самые, можно сказать, радиоактивные. Химическое вещество, которое проявляется после того, когда пепел поднимется вверх. Но что после этого попадет на каплю вам на кожу и произойдет необычная и очень опасная радиация. Нет, вы не умрете сразу. Этот момент истины будет вас мучить до конца своей жизни. Но я не про этого хочу рассказать. А про то, что вулканы взаимосвязаны с ядром. И она циркулируется по истечению своих давностей времени. Но представьте себе, вы все, наверное, помните, вулкан как может навредить людям. Да, и не только людям. Почему тогда мгновенно момент истины вулкан может утащить за собой очень много жизни? И поэтому множество вулканов циркулируется на планете Земля. Мы уже знаем, что на Марсе такая же ситуация уже была. И поэтому этот необычный... Момент случился с Марсом. Оно исчезло. Но сейчас там нету вулканов, потому что ядро не функционирует. А все то же самое начиналось, как и с планеты Земля. Оно набирало обороты. Но случилось то, что должно было случиться. Нет-нет. Марс исчезла, как планета. Она осталась как пустошь. Нет, планета она может не исчезла, но осталась как и бездыханная, можно сказать, пустынная планета. Вот так она осталась. Но почему НЛО функционирует на Земле? Помимо истины взять множество тайн, 4 декабря должна была быть конференция, она была, и показывали глобализацию нашей планеты. И видно было все, что там происходило. Но природа это такой необычный, можно сказать, момент истины, который может поменяться в любую сторону. Кто, наверное, из вас был в горах, он ощутил от холода до солнца, от дождя до снега. И тогда же было очень странно звучит это необычное понятие о том, что Земля может измениться в любой момент. Да, она меняется. И поэтому множество людей видят на своих необычных таких действий. И это не остановит никого. Помимо того, что Земля может менять свое, можно сказать, действие, она может выводить еще огромную магнитную бурю. Вы уже ощущали на себе, но влияние этого момента будет необычным, таким странным путем. Но давайте мы разберем то, что почему 4 декабря люди стали паниковать. Нет, это паника была для того, чтобы люди осознали вообще масштаб, что они вытворяют с планетой Земля. И поэтому множество сейчас происходит таких явлений. В одном участке страны случилось то, что должно было случиться. Температура увеличилась. А в другом месте, наоборот, температура уменьшилась. Хоть на протяжении нескольких сотен лет там температура держалась постоянно. Одна. Да, максимум там 1 градус и 2, но это тоже ощутимо. Но что все-таки повлияло на тот край? Вообще-то Земля очень странно себя ведет в последние дни. Мы видим эти необычные щели, которые происходят по всему миру. Необычные электро, которые выпускают из Земли необычные волны. Это необычное, но очень странное явление называется тектоническим метео опасным явлением. После землетрясения появляются необычные сгустки энергии, которые уходят в небо. И поэтому люди иногда видят северное сияние или наподобие необычные такие сияния. Нет, дорогие друзья, теперь вы знаете, что это такое, но это... Только начало. Никто, никто про него не расскажет и не покажет. Но почему влияние таких необычных очень опасно? Энергия у Земли скапливается тысячи, а может даже и миллиона лет. И ей некуда девать. Из-за этого множество землетрясений проявляется. И не из-за того, что тектонические плиты двигаются. А из-за того, что энергия Земли превыше всего. И поэтому множество таких необычных явлений выскакивают за пределы этой земной коры. Но не думайте, что я могу уверенно 100% это правильно. На самом деле это субъективное мое мнение. И то, что вы видите, дорогие друзья, не думайте, что может случиться иначе. Подумайте о том, что может все это прекратиться за раз, если человек начнет думать о том, что Земля это цель нашей жизни и будущей Вселенной.